или у кого-то добрый вечер. Сегодня, дорогие зрители, я вам покажу необычные видеосюжеты и история людей, которые не верили никому. А вы знаете, что по всему миру люди готовятся в контакт с инопланетными существами? Вообще, представляете, люди уже знают, что пришельцы придут к ним. Но от слова когда, почему и все остальное это очень загадочно. Но сегодня будет вам интересно знать о том, что происходит по всему миру. Исходя из всей ситуации, люди считают, что они типа одни на планете. Увы. Но я вам скажу то, что вы даже не знали. Похищения людей не так давно было очень много. И не только детей, но и взрослых, пожилых, разных. Вообще, понять никто не может, почему НЛО похищает людей. Но множество опросов, которые я сделал для одного рабства, может и это правда, но суть в другом. Люди, которые видели, как похищали их, и несколько людей, которые вернулись с той, можно сказать, необычной обстановки, рассказали, что они видели, когда к ним прилетал неопознанный летающий объект. Не, не НЛО, а каких-то людей, необычных моментов. Я вам сейчас все расскажу. В Мексике в 2003 году похитили мексиканца. Он утверждает, что он видел, как к нему из неба прилетел Бог. Вы представляете? И потянулся его к рукой чтобы дотронуться и исчез потом очнулся увидел что он находится где-то в другом месте но после этого множество камер зафиксировала как к нему подлетел яркий розовый шар италия там же Подлетела девушка, но это не была девушка, а НЛО. То есть они маскируются, типа под людей как-то в голову вбивать, что у них разум начинает плыть, и они видят не то, что надо. Но как объяснить, что... Это все-таки мираж или обман? Я, честно, не мог понять. Но когда я увидел, что множество похищений людей было в Аргентине, в Бразилии, в Канаде, в США, в России, в Китае. И вот таких э, населенных пунктов, где больше народу, там меньше, как будто, знаете, будет их искать. Но суть в другом. Италия. Была замечена огромная активность НЛО. Они прям как будто из воды вылазили. Но суть опять же другом. Я сейчас разбираюсь с кое-чем-то страшным, а именно из космоса. МКС вообще в последнее время как-то перестала транслировать прям, прям так хорошо. Но другие интересы стали появляться. Вы все видите, активность НЛО прям зашкаливает, вообще зашкаливает. Кто-то утверждает, что это фейк, кто-то говорит, что это нет. Но суть не в этом. Суть в другом. Посмотрите этот необычный видеоролик, что вы вообще скажете про него. Нет, вы никогда не поверите, где это было сделано. Это было заснято в Индонезии. Необычный огромный корабль вышел из воды и, можно сказать, завис над этим необычным поселком. Я не знаю, что за поселок, может деревня, может еще что-то. Суть не в этом, суть в другом. Эти необычные НЛО, которые там появились, и вертолеты, которые вы сейчас видите, конечно, нету эту видеосъемки дальше, это военные снимали. Но суть в том, что эти неопознанные объекты просто приняли на борт вот эти два вертолета. Яркий свет открылся, и они туда прям влетели. Очень странно, мне кажется, что-то здесь не то. Или власти скрывают от нас? Правда, что они имеют контакт с такими инопланетными э, существами или мы с вами просто живем в том плане что в зиг скорее всего пришельцы и они просто напросто уже не стесняются появляются честно я заметил много чего странного у нас появляются необычные болезни необычные такие э, которые неизлечимые. как будто все против людей а то, что происходит в космосе и на Земле, пришельцы, для да кого это колышет? никому они не нужны, нормально все. Но суть опять не в том, что они появляются, а в том, что они привозят с собой. Скорее всего, может, они какой-то необычный вирус привозят, может, что-то наподобие. Вообще мы не знаем про них ничего, если сравнивать совсем. Но есть э, данные про инопланетных существ, что они э, еще до основания нашей планеты, а именно, типа мы появились от обезьян, они уже здесь жили. И они причастны к тому, что здесь и сейчас происходит. Все время. Войны, катаклизмы, природные явления, там, все это они. То есть получается, мы с вами, допустим, ну, размножаемся, появляемся, нас много. Опа, она надо перекрыть краник, там, открыть там воду или еще что-то. Я заметил, что у нас множество вот таких неизлечимых есть моментов, которые вообще не подлежат никакому, можно сказать, объяснению. Ученые головами своими вот так версия друг на друга смотрят, не могут понять, откуда. Но все они прекрасно понимают, просто им не дают сказать, что Земля, НЛО, люди, пришельцы, все это взаимосвязано. Но ну, представьте, ну, ну не вариант бы человек если бы, если появился, вот, допустим, вот просто голый, вот с копьем против там каких-то мамонтов там тигр, но он бы не выжил, вы все прекрасно знаете тогда кто нас сюда заселил и может мы просто как э, блуждающий народ расовый, просто упали там с другой, можно сказать, планеты и стали здесь развиваться и жить потому что вы не знаете правду что еще в 1863 году передовая наука была в 10 раз развита и у них была способность, энергия брать с других ресурсов. Думайте, дорогие друзья, и знайте.